Привет. Сегодня мы занимаемся тем, что восстанавливаем багуху, точнее уже практически восстановили, осталось некоторые работы по подвеске. В общем на финальных тестах, на которые ездили ребята, ее перевернули, там было три оборота через крышу, еще что-то. В общем повредились передние рычаги, достаточно сильно загнулись. Вот передний рычаг. Он согнулся там в нескольких плоскостях и пришлось, пришлось его поменять. Также там шаровые и, и так далее, и вытекающиеся из этого тухи. В общем, это все уже поменяли. Привод поменяли, морду собрали, все. тут она была там криво на бикрень, согнулась вся вот эта история, Сережа ее там все поправил. Женя сейчас доделывает настройки по подвеске, потому что сдавали амортизатор в проверку и не выставили высоту пружины. Сейчас мы выставляем высоту пружины, идентичной тому, как с другой стороны. И надо будет еще раз прокатиться, посмотреть, все ли нормально. Привет. Привет снова. Привет. Снова мы с Костей. Костя, сложно работать с таким обвесом, скажи. Ну да, он сделан из стеклопластика. Это люди вручную снимали, поэтому он весь кривой. Его пришлось долго равнять, ну, долго сушить поклевку. Mm -hmm. А как тебе цвет? Цвет крутой. Ночью он черный, okay. а при свете он отливает синими блестками. Слушай, а ты ходишь на автовыставке, где будет стоять, например, эта моя машина, увидишь ее? Конечно, увидишь. Ну давай договоримся тогда, что этим летом мы обязательно около моей машины на какой-нибудь выставке встретимся и пожмем да, руки. Да, да, конечно. А,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 А что ты делаешь? Баги собираю. Затем? Ставлю да. в аккумулятор, потому что у нас владелец баги поставил себе музыку, дал еще док света, и настало не хватает, потому что еще частенько забывает выключить аппаратуру. Такой вот. уж он владелец. Такой уж он, да, вот весь новый владелец. И поэтому, чтобы увеличить срок, работа мы ему поставили еще один точно такой же аккумулятор херни в два раза больше мощности в два раза дольше можете выключать свою аппаратуру сережа а ты что делаешь ремонтирую суппорта перебираю на какую машину вот на этот прекрасный автомобиль это не машина это прекрасный автомобиль да есть такое дело не поспоришь вот так <клых> Все, идет новые поршни новые манжеты новые прокладки между суппортами между половинками скажем так все будет чистенько, все будет красивенько, великолепно работать. Ура, ура! На Мерсе пришлось перебрать все тормоза, поставить новые колодки ручника, потому что там уже все умерло. Также перебрали суппорта, новые колодки, пружинки, всякой шлепа пришлось поставить, диски диски попытаемся оставить эти пак ну а ты евгений хорош петь нас блять забанят за песней чужие блядь. это ж, ж моя песня я сам из что та бьется будем шутить сейчас это старый поршень не но Сережа думает что он нормальный Решили, пока все разобрано и чистое, покрасить мотор, потому что давно хотел это сделать. Раньше у меня были крашеные моторы и там, треугольные и так далее. В общем, сейчас решили вот Джей тоже покрасить, Женя сейчас занимается, обклеивает его. И будем красить